Здравствуйте, уважаемые слушательницы. На этот раз я хочу вам порекомендовать значит, вот такие два крема. Это одна. Фитолиния, вот называется фитотерапия красивая кожа, крем для лица. Вот насыщенный увлажняющий и интенсивный питательный. То есть есть легкие увлажняющие и легкие питательные, а есть это для нормальной и комбинированной кожи. А вот это, значит, для сухой кожи. Я купила именно вот это, у меня не сухая кожа, но я купила именно их на автопилоте, потому что вот я зашла, были их четыре вида лежали там для, для нормальной комбинированной и для сухой. На что меня привлекло? Во-первых, я никогда не знала что такое роза экстракт роза написан заявлен я никогда не пользовалась думаю по такой цене ну а вы знаете почему я не покупала крема линии знаете, думаю ну, ничего за 50 рублей И такой маленький флакончик думаю ну, ну как-то думаю да не стоит наша косметика такие флакончики и все прочее вот эти стоит вот эта косметика стоит и когда я вот это все купила я поняла что стоит Итак, значит, для сухой кожи вот дневной крем для лица, значит, он содержит лепестки роза, алтей лекарственный. Так, что нам дает дальше? Значит, алтей увлажняет, а роза придает коже гладкость. Вы знаете, девочки, очень много девчонок я вот с вот этим вот вместе с вот, этой, с вот этим вот кремом, перед тем, как его нанести днем, я перед ним обрабатываю тоником вместе с лепестками роз. Вы знаете, не ждите от лепестков роз никакого эффекта, он просто, они просто придают гладкость. Девочки, ну что вы, что вы ищете? Вы же не должны вот смазались этим кремом и прямо из лихушки превратились в соленую. Ну, не будет такого. При регулярном использовании они при регулярном уходят за собой, у вас, будет, у вас будет очень много хорошего, то 70% природных компонентов. Вы знаете, меня не интересует, проценты очень многие почему-то тут начинают д -д домахиваться. 70%, 71%, 72%, да хоть их да 0,2%, хоть их 0,72%. Я, допустим, попользовалась вот этим кремом. И, видать, мне вот этот крем просто жалко. Я его использую в самых исключительных случаях. Он очень хорошо подошел к моей коже. Моя кожа становится насыщенной, красивой и очень-очень блестит. Мне совершенно не нужен тональный крем. И когда я делаю макияж, я только наношу пудру. И то я люблю пудру с мерцающей вот, небольшими блесточками. У меня такая пудрость очень классная. Ну, мне она нравится, по крайней мере. Но вот этот крем вполне справляется со своей. И я могу сказать, что буду покупать, если, конечно, что-то там еще, но вот этот крем и вот эту вот серию я буду покупать. Почему именно я согласилась на эту серию? Я еще не знала, что такое лепестки розы, но вот на вот этой, на ночном креме. Что такое дневной, что такое ночной? Дневные легкие крема, это увлажняющие в основном крема, а ночные уже интенсивно пит питающие. Вы знаете, никогда не пользовалась на ночь кремами, но поняла, что это делать надо. Эта штука хорошая, это делать надо. И еще я сразу увидела рисунок, ну вы же видите, что здесь нарисован колос. Я сразу поняла, что масло, раскол пшеницы и алоэ вера. Ну, во-первых, у меня дома растет алоэ, и я делала так, что я лицо просто смазывала, вот разрезала листочек пополам и Просто смазывала алоэ. Хорошее это дело, особенно вот у меня, когда вот сохли руки, вот когда не можешь справиться. Ну ни один крем не исправляется, вот руки и сохнут, и сох, сохнут и сохнут, сохнут и Вы знаете, листок алое разрезаете, это очень хорошо справляется. Я как-то одно время практиковала с алое, но я прекрасно знаю, что такое масло раскоп, пшеницы. Одно время я даже покупала, ну покупать. Я вам как врач не рекомендую покупать во всех этих супермаркетах вот эти все заявленные масло, масло грецкого ореха, масло раскоп пшеницы. Вы знаете, для того, чтобы это все подействовало вот в таком виде, в каком выпускают его в универсамах, это пищевые масла. Для того, чтобы они подействовали, их надо подвергнуть определенной биохимической обработке. Это я уже знаю, потому что сама очень сильно пользуюсь БАДами. И я вот по поводу именно виноградной косточки могу сказать, я вот сейчас вот просто умираю от БАДа с, с экстрактом виноградной косточки. Вы знаете, это штука для сосудов. Вот, но я могу сказать, что все масла, которые я перепробовала, продающиеся в универсамах, я могу дать ну, двойку с плюсом. Потому что не справляются эти масла ни с чем, ни с какими своими обязанностями. Вот если вы еще что-то в аптеке купите через аптечную сеть, там еще может быть что-то подействует. А вот, вот так вот покупать в универсамах я вам не рекомендую. Целое бешеные, но эффекта абсолютно никакого. А вот если вы покупаете это в какой-нибудь сетевой ферме, вот там, да, там это все будет действовать, потому что помимо того, что это масло, его нужно обработать и сделать его именно в таком виде, чтобы оно усваивалось и действовало именно на то, на что нужно действовать. Я могу сказать, конечно, масло «Роскол пшеницы» Пахнет он совершенно изумительно именно этими расхами пшеницы. Я прекрасно знаю, как пахнет это масло. Он пахнет именно этим вот маслом. Великолепно пахнет вот, вот этот крем тоже. Но не навязчиво, очень навязчиво, очень хорошо, потому что они то считаются дневные такие ходовые крема, то есть которые мы используем каждый день. В общем, линии буду тестировать. Но несмотря на то, что для сухой кожи мне подошло вот это вот все, он нормально. У них совершенно легкая текстура, что одного, что и другого. Вот, видите, вот такая вот беленькая, и вот, ну, девочки пробуют, вот такой вот он размажется, размазывается, очень легко наносится, очень легко впитывается, размазывается, но ну, я не могу сказать, что сразу впитывается, надо, конечно, после подождать. Поэтому не очень хорошо, потому что когда утром обрабатываешь, допустим, если тебе надо наносить макияж, а я уже, допустим, сейчас я буду пользоваться тональными кремами, потому что действительно и тени надо наносить, не лицо располнело, поэтому а тенями можно лицо очень хорошо и очень хорошо подходить, как бы так сказать. Но, конечно, такие уходовые средства для моей кожи это подарок. Вот это за чистые линии, вот за вот эту вот сухую, сухую кожу. Болит, спасибо большое. Не знаю, какой сухой кожи они помогают, но моей абсолютно нормальной коже они подошли на 100%. Пять с плюсом, плюс красный диплом. Все, спасибо за внимание.